Вентилятор. Тут имеется три вывода: черный минус, желтый плюс и зеленый управляющий провод, который используется для регулировки оборотов вентилятора. Если подать напряжение на плюс и минус, то вот с этого зеленого третьего провода начнут генерироваться прямоугольные импульсы. То есть этот вентилятор у нас работает как прерыватель. Это примерно то же самое, что датчик холла. Сам по себе вентилятор уже является генератором прямоугольных импульсов. То, что мы сейчас видим на плате, это всего лишь схема управления данного генератора. И вот она, простейшая схема нашего генератора прямоугольных импульсов из вентилятора. Здесь мы видим вход для защиты и стабилизации. Использована микросхема стабилизатор LM317. Вход микросхемы подключен к плюсу. Средний вывод микросхемы у нас является выходом. Левый вывод у нас является управляющим проводом. Между средним и левым выводом у нас подключен резистор 120 Ом, 2 И к этому первому левому выводу у нас подключен потенциометр 5 кОм, который дальше у нас идет на землю. Этот стабилизатор у нас защищает... Наш вентилятор от перегрузок и позволяет при помощи вращения ручки потенциометра, изменяя напряжение, подаваемое на вентилятор, регулировать частоту на выходе нашего генератора. В качестве детектора частоты работы генератора, ну если вот здесь использован светодиод, здесь я использовал обычную пищалку от того же компьютера, которая подключена через конденсатор 0,01 микрофарада, одним концом к минусу другим концом к управляющему проводу вентилятора. Идем дальше. Управляющий провод у нас подключен к базе транзистора P402. Коллекторы, оба коллектора также соединены вместе. Эмиттер P402 подключен к базе B817. И эмиттер у нас является выходом минус. Ну и на выходе здесь плюс и минусы подключен вольтметр для контроля заряда аккумуляторной батареи. Вот у нас идет с первой ноги выход на потенциометр. С потенциометра у нас идет провод на минсовую клемму. Входа, средний вывод, микросхема в у нас, выход идет на питание вентилятора, минус вентилятора подключен к минусовой креме входа, измерительный провод вольтметра подключен к плюсу выхода крема на аккумулятор и минус вольтметра подключен к минусу выхода на аккумулятор. Вот наш звуковой детектор подключенный к зеленому проводу вентилятора к выходу, плюс которого через керамический конденсатор подключен. К общему плюсу схемы. Как вы видите, очень простая схема. Давайте ее включим. Максимальное напряжение питания схемы у нас 15 вольт. На лабораторном блоке сейчас 12,9. Вот вы слышите, как заработал вентилятор. Но вот сейчас можно слышать работу звукового детектора. То есть с уменьшением оборотов вентилятора уменьшается частота. У нас сейчас идет... Зарядка аккумулятора реверсным током. То есть вот эти 400 мА у нас идут на разряд в тот момент, когда подача импульса прекращается. Ну вот видим характерный для сульфатации показатель напряжения. Аккумулятор абсолютно разряжен, и при подключении к его к источнику напряжения он показывает завышенное напряжение. Один такой из характерных признаков сульфатации. Когда я подключу наш генератор к нормальному аккумулятору, едва слышимый треск звукового детектора у нас исчезнет, так как импульсы будут сглаживаться аккумулятором. Сейчас я подключу нашу приставку к разряженному нормальному аккумулятору вот мы видим что лампочка горит ровно импульсы у нас сглаживаются данным аккумулятором и треск детектора у нас не слышим точно так же как и мерцание но зарядка реверсным током в данный момент осуществляется напряжение на клеммах 201 вольт так прибавим ток заряда напряжение заряда у нас 15 вольт зарядка у нас идет но вот мы видим как напряжение потихоньку начинает расти можно отключить лампочку и продолжить зарядку просто прямоугольным импульсом. Ну вот, мне удалось снизить частоту до минимума. Можно видеть, как подсветка мерцает. Ток примерно 3 А, напряжение 11 вольт. Я отключил опять минусовую клемму, и мы слышим, что генератор примерно работает на частоте 50 Гц. Подключаю обратно, и мы заряжаем аккумулятор просто квадратным импульсом. Подключая любую нагрузку, мы получаем реверсный ток. Ток мы регулируем непосредственно на лабораторном блоке питания.